Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital, решил записать ряд видео, что по моему мнению являются ключевым для успешного инвестирования. То есть многие задают вопрос, Максим, скажи, вот какими качествами нужно обладать, то есть на что нужно обращать больше всего времени и внимания, чтобы быть успешным инвестором. Ну, я называю, что такими факторами являются две составляющие. Первое – это время, второе – это э, сложный процент. Соответственно, будет два-три видео, э, на котором я расскажу, как это работает в долгосрочном периоде. То есть, в свое время Рокфеллера спросили, назовет ли он все семь чудес света, на ну, что сказал, наверное, не назову, но я вам назову восьмое чудо света. Восьмое чудо света – это капитализация. При этом, каким образом происходит работа капитализации. Очень показательная легенда да, по этому поводу существует, что когда Раджа увидел шахматы и понял, насколько это классная, интересная игра, то он сказал создателю шахмат, проси от меня всего, что ты пожелаешь. И на это человек сказал, Раджа, я не прошу много, я прошу то, чтобы ты... На одну клеточку шахматной доски положил одно пшеничное семечко, на вторую клетку два, на третью клетку четыре, на четвертую восемь, на пятую шестнадцать, ну и так далее. То есть надо, чтобы на каждую клетку просто пшеница плалась в два раза больше, чем на предыдущую клетку. Наверное, многие эту легенду слышали, но мало кто ее пытался посчитать до конца, да, сколько же в итоге зерен должен был заплатить Раджа. На самом деле цифра получается очень большая, то есть, если честно, даже при всей моей грамотности финансовой ее трудно очень произнести. Просто если взять за основу, что 1 кг пшеницы – это 30 тысяч зерен, то получается общая совокупная масса пшеницы, которая должна была быть заплачена за это, составила 614 миллиардов тонн. Опять-таки, для вашего понимания, что это значит, если Россия со всеми ее землями сельскохозяйственного назначения будет пытаться вырастить такой объем урожая пшеницы, и она не будет производить больше, чем в 2017 году и меньше, чем в 2017 году, то есть темпы будут стабильными, то в этом случае это составит 648 лет. Надо для того, чтобы окупить это, чтобы, чтобы вырастить такое количество пшениц. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что это по сути чудо сложного процента, да? то есть это некая геометрическая прогрессия. То есть в долгосрочном периоде, в долгосрочном периоде время, то есть почему терпение является ключевым моментом. Потому что в долгосрочном периоде, если у вас норма доходности инвестиционного портфеля составляет там, в районе 20-30%, то в этом случае э, заработать 1-2 миллиона долларов в принципе проблем не составляет. А если посмотреть э, доходность инвестиционного портфеля Berkshire Хедва и Ворона Баффта, можно видеть, что Баффта реально более или менее серьезные деньги, ну, то есть миллиарды, десятки миллиардов начал зарабатывать только после 58 лет, то есть это было середина 90-х годов, поэтому если мы говорим о том, что является ключевым, ключевым является в первую очередь время, время горизонт планирования на какой горизонт планирования мы рассматриваем, и второе это соответственно сложный процент восьмое чудо свет В следующем видео я поделюсь неким таким лайфхаком, который не знают только единицы и мало это используют. То есть, это будет связано с тем, чтобы многие говорят «Максим, все интересно, да, готово было бы интересно участвовать, но у меня нет денег». Соответственно, я расскажу, где у вас реально есть деньги и что называется история из разряда «А если найду?». И поверьте мне, я смогу найти деньги у вас для того, чтобы у вас было что инвестировать. Почему сейчас это важно? Потому что сейчас как раз-таки разгорается ситуация, когда а, ну, жалко будет упустить момент. Упустить момент для того, чтобы заработать. До встречи в следующем видео. Надеюсь, что было полезно, интересная история. Если понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал и увидимся в следующих видео. До свидания.